14 по 22 февраля этого года в рамках месячника военно-патриотического воспитания муниципальный ансамбль песни и пляски «Донское сияние» устроил концерты во всех общеобразовательных школах Шолоховского района. А именно в Колундаевской, Терновской, Босковской, Дубровской, Дударевской, Калининской, Нижнекривской, Кружилинской, Меркуловской, Калиновской, Шолоховской гимназии и Вёшенской средней школе. Все военные события нашей страны были запечатлены не только в книгах истории, но и в культурном и песенном наследии, о котором мы и хотели поведать молодежи нашего района. В начале каждой встречи руководитель ансамбля Александр Чудин проводил с учениками викторину на знание русской военной истории о великих полководцах и маршалах. Концерт был построен так, чтобы в нем прозвучали песни о сухопутных и десантных войсках, о морской пехоте и о русской армии в целом. проверить В актовых залах каждой из школ прозвучали песни «Армия народа», «Пела гармошка», «Экипаж семья», «Первым делом самолеты» и многие другие. Закончился концерт песней «Армия моя» под оплатисменты всех присутствующих. Педагоги отметили важность таких встреч с молодежью, ведь посредством таких концертов мы воспитываем бережное отношение к родине, учим уважать историю нашей страны и чтить ее героев. Надеемся, что эти встречи не оставили никого равнодушными, и в следующем году мы обязательно встретимся снова. С уважением, участники муниципального ансамбля песни и пляски «Донское сияние».